Доброго дня, меня зовут Ашот, я предприниматель из города Нижневартовска И этот благодарственный видеоотзыв я оставляю для Анастасии Ясной Я предприниматель уже 10 лет И я, как и все многие предприниматели, я вкладываю деньги в разные проекты для того, чтобы увеличить свою прибыль Нанимаю новых специалистов, улучшаю качество своего бизнеса, но почему-то стоим на месте В чем же причина этого финансового блока, я никак не мог разобраться Изучая разные материалы, проекты, разные схемы, разные графики, инвестиционные проекты. Думал, так, там, наверное, всем, всем причинам в моих зданиях. Но оказалось, нет. Все проблемы у меня в голове. И после того, как мне посоветовали программу «Анастасия. Ясная жизнь», я думал сначала, что это опять какой-нибудь вот такой... Проектик, который не принесет результатов. Но все-таки рискнул и пошел. И я был удивлен. Встретила у меня девушка. Прекрасная на вид. Очень грамотная и умная. Объяснила мне все. Разжевала по полочкам. Рассказала, как это все работает. И я понял, что действительно. Финансовый блок не вокруг, а у меня здесь. Я тут же записался на ее программу «Ясная жизнь». И после первых сессий уже был прорыв. Вы не представляете, это просто было подписание контракта, который дал мне дополнительные финансы. Даже вот в этот существующий кризис. И это просто невероятно. Продажи по-другому пошли. У меня открылись глаза на некоторые вещи, я увидел новые перспективы. И это так здорово, когда ты убираешь финансовый свой потолок и финансовый блок прямо из головы. И те знания, которые я получал, они начинают работать именно так, как они должны были работать. И это просто здорово. Продажи идут теперь вот так вот. на ура! Я взял всех коллег и отправил к ней. И с ними произошло то же самое. Трансформация просто мощнейшая. И теперь я всем рекомендую... Анастасию и ее программа ⁇ Ясная жизнь ⁇ просто бомбический эффект. Так что не заставляйте себя долго ждать. Бегом к ней, и вы увидите результат. До встречи. Всем пока.